Короче, всем привет, с вами Кстай Джасти. И да, это видосик по Станду 2. Uh, Все-таки решил записать видосик, что вышло все же обново, 0.16.00. Давно uh, добавили там карту новую, напарники. И почему я решил, типа, почему бы не знаете, как я калибруюсь с моим другом Ауди в этом режиме? Ну, что вышло, что вышло, смотрите. Если что, сразу говорю... В первой игре я моментально вылетел, то есть я даже не смог зайти в катку, но зашел -то только уже когда начался раунд. Поэтому в первом раунде Аузи будет один. Все, приятного просмотра. Надеюсь, вы заварили чайку, ча ча э, приготовились что-нибудь покушать. Приятного просмотра. Давай, давай, я в теверю. Не трать трон, не трать трон отряд, что делаешь? Давай, давай, давай, давай. Хорош, машина мой. просто. У меня янсти бабки сейчас билом 60. Я милу жду милу. Давай, давай, тащи. Куда идем? Давай через это, через. Э. Ам, пески, пески, пески. А, не, а, нет, он не писти, блин, ну, блин, он, это, он кишка аж. Апы кишка. Ну чё, умный, чё он не влезает-то? А ну, давай, сюда иди. А. Хорош. Э Опа, халявный М-60. А у меня эхо есть, эхо есть. Нет, у тебя эхо, Прыгай. Убил. Смог дам. Ставлю. А, иди, ставь. На девятку, на пятерку. А, так, были к иди, иди. когда иди. Да, хорош я ставлю. Ой. под дом ставлю. Меня. О, Хорош Хорош. А. Чувак, 16-й, 13 улетел. Это, Это вообще там. Это 15 16 Он скоп дал? У меня <плодил> Ну пожалуйста, Правда, давай. Слажка, дам? Так, да тупы, давай, прям пески прям есть, давай. давай. Хорош, блядь. Слушай, Хорош. Просто. Слишком легкая, слишком легкая. А, еще сзади, меня обошли, еще сзади. Не подлагалом, Они двое. Нож. Я в него попал, я бы него нож, нож попала, я в него ножом попал, он же не упитал стоит. Ну-ка, хорошо, они сработали, конечно. Один раунд взяли, молодцы. А Опять. Один лоу, один минус 45. Он ПТ, он калаш. Ну-ка, что будет? Знаю, он кот сынный. А? Хорош. Ну, ну вс. Легкая. Ча. Ча! Ча, хорош! О-о-о-о! Просто киберкотлета! без ушей играют! Они без ушей играют! Они без ушей играют! А-а-а! Вот он! Здесь спригался! Блядь, к Давай-давай, тащи, брат! Он уже в другую сторону ушел. что творишь? Хорош! да не будем да. Хорош, а убил. у меня а, да. а, Сорян, ну а. блин, ну да, ты, ты слушай, у меня теперь 7, нет, меня Май, такой, лагай, а, да, блин. 30, что там, кручу ну, я наверное, не вижу, что сейчас брать будет я запасить. взял ямочку, у меня первая броня ямочка без аски. А я не прошу, вот это берет, потому что я не А, броня, нет. Уверен, нет. Уверен, нет. Уверен, нет. Уверен, нет. Уверен, нет. Уверен, он а он тут. Он тут, у он тебя? Он тут у меня. Меня! На! Сколько? <свят> 46, понимаю! Не, Еще тут победная. Найс. А, делать. а, не два, два, два! Сашка, А, А, <свят> <свят> <свят> на блок на это на все, на все, на все дробаш не дробаш я буду это, это я буду пропят там слышал дробаш двое? Без один, без один, без да один. ну что с ним, лаз дробаш я минус 81, минус 81, минус 81 на лаке на лаке просто съел, куль ему и все. Дай зайти, забей. Лучше, брат. на хаешке был, блин. Блин. Флешка что вино будет. Наверное. Уходим. Пропет, на пропет. На блядь. Да. Я бомбу, я опять бомбу не могу. Поднимайся уже быстрее. Я Поднялся. КТ? смог а, дам ой, да смог да да да да да да да он да да да ладно гухаешки да да да да да <свист> <свис>. <свис> я не знаю, я уже по фолд начал пушить. <свис> а не, у, меня у меня один, у меня один, у меня один. Да, у тебя один зеленый. Yeah, Хорош, все, наконец-то. Короче, пояснение, почему сейчас будет сразу седьмая игра, то есть прям с третьей на седьмую, потому что 4 э, и пятую мы благополучно отсосали. А Хронометраж видео растягивать я не хочу. Поэтому, а там ничего интересного не было, просто мы сосали, можно так сказать. А, получается, шестую игру, а, она просто не сохранилась. Почему, я не знаю, я сейчас сам пытался найти материал с этой игры, ничего не нашел по итогу. Короче, она просто просралась. Поэтому сейчас будем переходить к сразу седьмой игре. мином а, нет, не Нет, хорош. Он сразу стреляет. У меня хайшка валяется. На виду. Он тебя зажмет. Хорош, хорош, хорош. Nice. Короче, хотел бы еще сказать одно. Если вы будете слышать сейчас в оставшемся видосе звуки винды, то это не у вас. Это у меня что-то сломалось во время прямо записи. Из-за этого, когда я делал стрейфы, то у меня происходили вот эти звуки, поэтому, извините. Я хул. Всё, айс, У меня один, у меня один Хорош. Мидл один. Милл, милл его. У него халаш. Ай, больно, больно. Хорош. Блять, мне так им просил, пес. Я офигею. Мидл. Хорош. Второй где? Второй, эээ, пробет. Пробет! Да. Он здесь. он и... Он... Сзади. Двое. Всё, двое. двое. Хорош. Дружки, Попустил ботов. Хэшка. Хорош, стой. У него М-ка, М-ка, М-ка. А, ты без меня? Ты мне невидимый. Давно хаешки. Еще я лучше пью. Я нет. Хорош. Флешка, стой, флешка. Смог. А, он план, план, план, план, стой, не у него М-ка У? него МП5. в этой у тебя сколько хп. Раз, два, три Вон а, машина, по да? А. Где он, где он? Я его не вижу ну, давай, давай, давай. <СОhr> <СОhr> На, На Фух, это плотно было, плотно Это нормально а, Дал хайшку А, двой, низ Без головы ты а знаешь, Эдуна вообще не думай ни о чем. я просто вижу, чел он выскакивает Барива у меня минус девяносто шесть, понимаю, минус девяносто шесть хорош второе тоже хорош вообще, просто... я такой, я такой дурак, я короче, знаешь, о, что сделал? сколько, минус восемьдесят девять, хп, одиннадцать хп у него да? да, он спрыгнул, спрыгнул you хорош 50 я я живой, я живой, живой, живой, живой. Косму, космо, давай, минус 25. Он делает с тебя, слева, слева. Он сзади. Слева. ХТ. опять звук. Аняпа, аняпа. А потом на музыке покажу хорошо. блин, жалко. Кот снял. это сейчас, сказал. сейчас, закидаем, сейчас, сейчас, закидаю сейчас, флешки, чтобы они сейчас, все. А, жалко мне кое-что они на виду реально А я, я, я тебе говорю, реально а, они, они все флешились Я тебе говорю Хорош Не, прикинь, они просто стояли, все флл-флеш были не могли уйти никуда Я тебе говорю, что ты Давай 3. Я бомба Ну похуй Отсеван Дашку дам <смех> <Я> дупой, да. <смех> Хорош. хе Хамаз мой А! Что? Он вышел Понимаешь, у меня палец закрыл обзор Он перезаряжается <смех> Хорош. Это, это я, я в плюс кд не вышел даже, дядь. <свят> а я кд 6. <KD6. свят> ну и короче, на этом все. Да, Следующую катку мы опять просрали. Из этого у меня там очень жестко горело. По итогу мы открывались на голду 4. Но потом я запустил еще одну катку, и мы с до голды голду 3. Ну и а сейчас, на момент записи видео, я уже апну себе рейнджера. Снимаю этот видос спустя два дня после калибровки. То есть я снял этот видос в день выхода обновы. И до этого дня я уже красатного рейнджера, получается. Так вот, всем спасибо за просмотр. Извиняюсь, опять же, за этот звук винды, который был под конце видоса. Меня он сам, самого раздражал в момент монтажа. Ну, надеюсь, такого больше не будет на записи. Но с вами был Кстай Жасти. Еще увидимся. Пока.